Мероприятие направлено на то, чтобы систематизировать и подвести итоги нашего благотворного года как студенческого самоуправления, увидеть активистов нашего университета и пообщаться и получить опыт какой-то. Аделия Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.